Звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько впервые в Минске с сольным концертом в рамках Рождественского оперного форума. 15 декабря. Большой театр Беларуси. Не пропустите!